Не перестает меня удивлять Ак-117, хоть у меня есть мифики, я все равно его беру с дропа. И катки получаются с ним очень мощными. Вам приятного просмотра, не забудь прожать лайк, не забудь оставить комментарий и подписаться.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 Он наверху сейчас стрелять нас будет. У нас снайпер сверху на горе. Ой. Ой. Ой. Взрывай вертолет. Бабруха доепал три. Надо ведь. в зону 500 метров. Оставь покой. Там у меня снайпер еще на горе. 17 взять. Он ну, как, как раз, раз туда, дробь да, приезжал. да, да, да. Я его еще подтолкнул. Да Боже, блин. У нас сзади чел упал. Коты, чуть-чуть там чел где-то. Вон он там стоит. У нас тут тачечка, оказывается. Я сейчас снайпера уберу. Да блин, выйди с прицела. Капец, как моросит игра. Ну а сборку на АК-117 ты найдешь на моем канале. На вышке я забрал снайпер. А ты ногнутый пропишешь? <свес> <свес> <свес> А, вон он. Вон он, я же сказал, наверху лежит. Так, все поделано, все